Здравствуйте! Сегодня у нас 17 июня 2020 года, канал Народовластья, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в эфире наш соратник Виталий. И вот напишите, как слышно, как видно. Виталь, скажи слова народу. Привет! Всех хочу поприветствовать. Вячеслав, Здравствуйте! У, у тебя дарится, это кажется, две тысячи двадцатого года не знаю, кого Я Вячеслав Мальцев со мной Это у тебя, наверное, включено, И, Виталь, кажется, Виталий. Смотри, вы вот напишите, как слышно, как видно. Виталь, скажи слова народа. Э, всех хочу поприветствовать. У тебя включено, Виталь. Ничего не включен. Это... Программа наша включена процентов откуда она может так ну сейчас <смех> окна какие-то смотри какие еще есть у тебя а, вот, да. конечно конечно а, вот ну, конечно. Ну, <смех> ну слава богу разобрались <смех> хорошо так что <смех> <смех> да тут и там показывает нашего <смех> нашего папу так, ну, давай, я тебя прервал, вернее, ты сам себя прервал, слышно, видно, куку, ку эхо, отлично, видно, отлично, слышно, прекрасно, хорошо Значит, я что хочу сказать, почему я Виталия пригласил, ко мне обратился товарищ мой Игорь Богудинович Левханов и попросил высказаться по трем вопросам. Собственно, он э, сам высказался по этим трем вопросам. Вопросы связаны с действующей властью. Первый вопрос, вот я даже записал меры, проводимые действующей властью Российской Федерации по борьбе с коронавирусом эффективны, справедливы и гуманны, согласен или нет. Политика, проводимая действующей властью в РФ, двигает страну в сторону развития экономики, улучшения соцсферы и увеличения благосостояния народа. Согласен или нет? И третий вопрос. Поправки в Конституцию о возможности действующего ныне президента баллотироваться на этот э, пост третий возможно, четвертый раз подряд э, жизненно необходимы. Это с этим согласен или нет. В общем, я сегодня решил. Я, в общем-то, отдельную сделал запись, но я думаю, что стоит сегодня в программе высказаться, потом вырезать это будет правильно и распространить. Расскажи об этом, Виталь, к кому пришла мысль такая интересная? В общем-то, никого ни к чему не обязывает, просто люди высказываются по тому что происходит, ну, это, это глобально, это стратегически, в общем-то, по стратегическим вопросам, ни разу у народа по стратегическим вопросам никто не, не спрашивал ни о чем. Скажи, пожалуйста. Так, а у нас... Еще под, раз подвисла подвисло твоя, твоя картинка, сейчас я попробую сделать что-то видео твое. Ну, говори, звук слышат люди. Понятно. Ага. Но ситуация какая? Как все происходило? Ну, то есть, как обычно, мы там с друзьями обсуждали вот эти предстоящие поправки. Ну, в итоге, я говорю, ситуация это какая? Люди, э, ну, кого не, с кем не поговоришь, мне ничего не спросишь. Все говорят, ну, нам эти поправки не нужны. Ну, условно, там, из всех знакомых, кто там круг общения, Наверное, мой папа и там мама э, моего друга близкого, вот они как бы, они уважают то, что там правительство делает и так далее. Да? Вот. А все остальные, ну, они с этими поправками, как говорится, эти поправки, они никому не нужны. вот Понятно, что все эти поправки, это повторение уже действующих законов. Вот. Ну, и поэтому, как бы, возникла такая мысль, Кого не спросят, все не согласны. А потом выборы как бы происходят, да, вот это голосование, и потом там торжественно, вы, значит, выводы, да, результаты объявляют, что так и так, поправки там, я как полагаю, что оно будет, что они будут приняты, как и все там до этого выборы были, результаты. Они, результаты все такие, как, ну, какие нужны власти. Ну, и в итоге... Мы решили, что, значит, для того, чтобы получить объективное -то, ну, объективные результаты, надо, чтобы каждый человек высказался. Ну, то есть, когда ты не к безликому обществу обращаешься, а обращаешься к конкретному человеку, да, вот, то он вряд ли скажет, что мне там нужны вот эти поправки. И я их поддерживаю. Ну, так же, как и все остальное, там, вот деятельность нашей власти, любимой, вот, всеми, то, что какие они законы принимают, как они себя ведут там скоро, ну, при борьбе вот с этим коронавирусом. Ну, то есть все как бы однозначно, но везде, во всех средствах массовой информации, там везде говорят, что это замечательно, что мы там лучшие как бы люди лучшее правительство в мире, которые просто народ должен быть в восторге. Но вот почему-то, когда общаешься с людьми, этого восторга там не видишь, людях, в их глазах. Вот счастьем никто не горит. Поэтому мы решили, что оптимальный вариант обращаться к каждому человеку конкретно. Ну, то есть, вот ты, Вячеслав Вячеславович Мальцев, да? Угу. И я к тебе <с обращаюсь. Так точно. <с Слав, вот, ну, выскажи свое мнение, как ты относишься вот к этим вещам? Я считаю, что если каждый человек, да, он выскажется по этому поводу, конкретно, лично сам. Вот э, на канале, допустим, на любом там ресурсе, я не знаю, на чем хочешь. Вот если люди будут мелкие вот эти маленькие по объему ролики записывать, да, по времени, и наберется, ну, я не хочу там идеализировать там сейчас 20 миллионов, 30 миллионов. Я скажу, что если какой-то даже там 2-3% общества выскажется на открытых ресурсах, что они, ну, какое они отношение имеют вот к этому, их личное отношение. И мы вот сравним с тем что власть показывает нам, то как бы мы увидим разительную разницу, ну, там, за тахтологии я извиняюсь. И плюс, ну, сам понимаешь, что образуются горизонтальные связи между людьми. А это очень немаловажно. Вот. И когда мы услышим результаты, ну, каждый как бы сделает для себя выводы. Понимаешь? И, возможно, ну... Люди захотят что-то там дальше сделать. Надо. Ну, да. Но это главное, это основное. То есть мы хотим знать мнение народа. Да. Поэтому очень хорошо, что ты объяснил все. Я сейчас как раз прямо в эфире, в общем-то сделаю. Вот только я сейчас твою картинку отключу и сделаю то, что меня просил Игорь Богудинович ну и чтобы все остальные ну, видели, ну, как сейчас это... еще минутку, ну, да, вечер, как они... это, я понял, понял, как это сделать и ссылку на сайт, куда это отправить, самое главное. Ну там есть на самом <связано> вот, на канале на публичном мнении да, канал у нас есть. Как канал называть, чтобы люди записали? Канал называется публичное мнение публичный канал, публичное мнение. Какими буквами пишется? Русскими, латинскими? Обычно, ну, заставка русская, все как обычно. Публичное мнение, машину. канал, YouTube-канал, публичное мнение. Сейчас я прям да. запишу. Да, хорошо. Отлично. То есть, высказываемся мы конкретно по теме, нейтрально. Там никого, ничего там, ну, как бы... Самолюбие, не затрагивая никакие не ни личности, ни все, никого не оскорбляет, без всяких там, скажем так, ну, ненормативной лексики и так далее, без агитации, без всего. Для ну, больше... некоторых это будет трудно, согласись. А, а, а, объяснить, кто такой Путин? Там, и надо ли ему идти на третий и четвертый срок без нормативной лексики, а? Вот Я просто, как бы, как тебе сказать, я сам по себе такой человек. Я, в принципе, не люблю никого, как бы, но пока ему глаза это не скажу, ну, я никого, как бы, там, не стараюсь. Потому что, ну, у меня специфическое, там, воспитание, опыт жизненный, поэтому я, ну, как бы, очень ну, да. четко, ну, так вот, стараюсь, знаешь. Я, тем более, не публичный человек, скажем не в этих во всех вопросах. Просто, чтобы это было корректно, нормально, и именно ну, чисто по вопросам. Вот так. Поэтому всех благодарю за внимание. Спасибо, Слава. Да, я тебя не выключаю. Не, я, я просто закрою тут вот окошко и все это скажу. А ты будешь все слышать, видеть, чтобы... Так, сейчас я его тогда прикрою а кто это так так так ага так захват окна так что-то я не то сделал ага так так так о господи ладно ничего не буду делать Оста оставляем все как есть оставляем все как есть так что ты будешь тоже в окошке и я скажу, значит, как это публичное мнение называется, YouTube канал да? Да, публичное мнение. Значит, дорогие друзья, товарищи, знакомые, ко мне обратился мой друг и адвокат Ильевханов Игорь бугудинович с просьбой ответить на три вопроса, которые размещены на YouTube канале «Публичное мнение». И передать эстафету следующим людям. Да? Вопросы такие. Согласны или не согласны вы, то есть я? Меры, проводимые действующей властью Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, эффективны, справедливы и гуманны. Я не согласен. Политика, проводимая действующей властью у Российской Федерации, двигает страну в сторону развития экономики, улучшения соцсферы, увеличения благосостояния народа. Я не согласен. Поправка в Конституцию о возможности действующего ныне президента баллотироваться на этот пост третий, возможно, четвертый раз подряд жизненно необходима. Я не согласен. По всем трем вопросам, я Мальцев Вячеслав Вячеславович, 7 июня 1964 -го года рождения, по национальности русский, проживающий в свое время в Саратове, сейчас находящийся в изгнании, я не согласен. И прошу моих знакомых высказаться... По этим же вопросам, да, вот, которые я перечислил на YouTube-канале публично, да, YouTube-канал, еще раз, как публичное мнение. публичное мнение, вот, прошу я вот, чтобы никого не обидеть, буду эм, по алфавиту. Да, прошу Станислава Александровича Белковского высказаться по этому вопросу, Алексея Анатольевича Навального высказаться по этим вопросам, ну и Марка Захаровича Фегина высказаться по этим вопросам и передать эстафету другим. Также я прошу всех остальных моих знакомых, друзей, высказываться по этим вопросам и передавать эстафету дальше. Мы должны знать мнение России. Спасибо. Так что, Виталь, видишь, вот твое начинание или, может быть, у твоих друзей в том числе, я думаю, что будет иметь и исторические какие-то а, такие, как бы это сказать, последствия. Ну, ну будем надеяться, что люди все-таки выскажутся, понимаешь? Чтобы это не было, как вот на диване ты сидишь, такой кухонный боец с дивана, и там рассказываешь и учишь там всех. Просто вот я тебе скажу, даже мы, знаешь, как вот с людьми э, столкнулись, но у меня всего там парочка, те, которые отказались это делать. Но опять же, они не прямо отказались, ну, а там, знаешь, у меня там жизненные обстоятельства и так далее. Вот. А так, как бы, все, они же все умничают, понимаешь? Все там знают, как надо бороться. Там этот недоумок, тот, значит, еще кто-то, понимаешь? А вот я там диванный гений, я сижу, ну как бы, я знаю, как. Ну, просто вот у меня, я пока не могу, понимаете? Вот. Чтобы этого такого не было, ну, надо людей просто немножко стимулировать. И как ты лично обращаешься, по-русски, это, ну, сам знаешь, как это да, называется. Да. Засал, не засал, да. Так я извиняюсь за выражение. За... Не, ну я думаю, те, к кому я обратился, точно, <связь> это, это не те даже вопросы. Просто я понимаю, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы разогнать волну. Ну, люди должны свое мнение высказать. Мы же должны как-то их, ну, правильно, помочь им это сделать. Ну, пусть выскажут, и все, как бы. Не вопрос. Может быть, мы, знаешь, с тобой ошибаемся, может на самом деле просто это вокруг нас там какие-то люди, понимаешь, там, секта какая-то, а весь остальной народ там, российский, он как бы все поддерживает это, всем нравится, мы же не знаем, правильно? Поэтому, ну, вот хотелось бы услышать конкретно людей, лично. Хорошо. Ну, день. Спасибо, Виталь, пообщались. Очень здорово. Удачи, все, все. добра, семейного благополучия. Взаимно. Пока. Всем до свидания. Всем спасибо за внимание. До свидания. Выключи. Так, отлично. Ну, продолжаем разговор, как Карлсон говорил. Значит, вот мне прислали письма различные, ну, наверное, по времени уже много не успеваю прочесть. Вот на Жукова наехали, на этого молодого паренька, что он там предатель, зовет всех на это голосование. Ну, вот я, вы знаете, не понимаю людей, которые кого-то за мнение называют предателем. Ну, он, вы его лично знаете... Нет, может он вам клятву какую-то давал Он вам клялся в любви Обманул Жуков Нет Ну что сделал он? Он не оправдал лично ваши ожидания Правильно? Лично ваши ожидания Он должен был их оправдать Он где-то обязательства давал Вы понимаете ситуация какая? Вот В том, что вы готовы доверять Попавшим людям случайно под репрессией всем подряд И это же ваша вина ну вот там был Глунов какой-то, да, который там вообще э, подняли его там на как гения протеста а потом оказалось, что вообще не при делах да как помните вчера мы хоронили двух марксистов не покрывали красным кумачом один был Правому клонистам, другой там оказался не при чем. Вот те, которые не при чем, вы почему-то не пишете какие-то очки. Я не понимаю, по какой причине. Доверие – это вещь очень специфическая. Оно требует а, а, времени, долгого времени и ежедневного подтверждения. Ежедневного. Если кто-то проявил себя всего один раз где-то, да, в силу там каких-то обстоятельств. Ну и чего Ну, проявил, ну молодец, похлопайте ему. А дальше что? Зачем рисовать, что это будущий президент России, это тот, кто там свергнет пыню, еще что-то. Почему многие призывают к голосованию против? Не потому что они плохие люди или там продались, как тот бруд большевикам. Нет вовсе. Ну, они. Возможно, некоторые из них уже получили предложение участвовать в выборах. Понятно, что не от Путина, а от каких-то там э, между, так сказать, теми этими. Ну, какой-нибудь там Титов кого-то приглашает в список. Те, кого он приглашает в список, они что, будут высказываться за бойкот? Конечно, нет. Они будут высказываться прийти и проголосовать против, потому что им надо нагнать волну перед выборами. Понимаете, волну нагнать перед выборами, чтобы эти же люди пришли и проголосовали за них на выборах в Госдуму. Всего-навсего. Обратите внимание, кто зовет вас голосовать на эти выборы против, прийти и проголосовать. Те, кто планирует участвовать в выборах в Госдуму. Вот и все. Что тут еще объяснять? Я не понимаю, почему люди-то этого не понимают. Но это же очевидно, как... Так, а я правильно сижу, я что-то. Давайте подвинусь. А то я там... так сел, чтобы можно было вещать и туда, и сюда. Так, поэтому. Какой клон хуже, правый или левый? Ну как, Иосик сказал. Оба хуже. Вот.. Такие вот дела. И суд по петербургскому делу сети значит, запросили Феленкову 9 лет, Бояршинову шесть лет и так далее. То есть совершенно чудовищно, непонятно в чем обвиняют людей. То есть их пытали, заставили подписать какие-то признательные показания а теперь на основе этих выбитых пыткой показаний смастерили процесс, где они террористы, экстремисты, злодеи и прочее, прочее. Также, так, ага, вот тут про антихриста, который пришел к власти в 1999 году, то есть, 660 да, и, и единичка, да. Создал партию «Слуг Станы» партия. Да, партия «Единая Россия» 666, кстати. Это я первый заметил, когда они создали партию «Единая Россия». Я сразу сказал одному человеку, он, я думаю, что всегда сможет это подтвердить, достаточно влиятельному. Я говорю, слышал, вы что, охерели там медведь? Который разрывает... У меня даже статья в то время была об этом. Разрывает круг. Круг разрывает, да? Вот. Это христианский символ. Это оберег такой. Помните, Ви? Там хама врут круги рисовал. А вот. медведь символ дьявола. Почему медведь бывает на гербах различных. Не только потому, что там медведи водились, да? То есть это символ зла, посаженного на цепь Обратите внимание, медведь или на задних лапах стоит, или на цепи, или еще как-то вот Медведь в том положении, в котором он есть на символе Единой России, Это очень плохой символ и идет слева направо То есть от, от зла в сторону добра да? Разорванный круг и партия Единая Россия 666 Я тогда сказал, говорю, слышь а тот человек-то... Я говорю, кто это делал? Он мне назвал фамилию. В частности, это была фамилия Клинцевича. Сейчас можно об этом сказать? Я говорю, а он что, не знал? -то? Он говорит, специально это сделал. Это я вам передаю то, что было. Вы знаете, я не склонен врать. Зачем мне это надо? Так что все это было уже давным-давно. Так. Станисты любят сивольку. Ну да, конечно. И составлен протокол на руководителя штаба Навального задержанного суда. Мы, кстати, сегодня поговорим. Я еще там в картинке покажу, потому что интересная тема уже. Так, и. В Перми у Ленинского районного суда был задержан координатор штаба Навального. За счет задержали координатора? Э, за то, что, я так понимаю, он протестовал против того, что привлекают к уголовной ответственности двух парней. Но Это то старое дело, когда еще, наверное, ну, больше полгода назад или полгода назад они э, привязали к столбу чучелу Путина и, в общем-то, в отношении них теперь ведется дело, да, о хулиганстве. В чем хулиганство, как они грубо нарушили общественный порядок, вообще совершенно непонятно. Ну вот чучело Путина очень всех напрягло, да. Так, и также. Написали мне про Карима Ямадаева. Если помните, он веб-сериал. Судья Грэм делал на, э, в интернете. Его за это прихватили. И сейчас он сидит в СИЗО. И вот э, продлили ему еще, я так понимаю, с, время содержания под стражей. То есть человек, который... Рисовал что-то там в интернете, да, и написал, что любые названия там и совпадения с реальными персонажами случайны, да, вот этого человека привлекают к ответственности за то, что он там оскорбил представителей власти и всякую остальную мразь. То есть это то, что происходит сейчас, вот сегодня непосредственно, да. И... Забыл я показать. Тоже надо показать вот такие интересные надписи. Да, вот видите, люди. Ну, это прям рядом с администрацией. Я так понимаю, в Бузулуке где-то. То есть, ну, я понимаю, что приклеили вот этот кусочек. Наша проституция вместо Конституции. Очень хорошо. Очень хорошо сделано, очень культурно сделано, очень красиво. Молодцы. Так, вот такие надписи вставайте, терпилы ватные. Тоже очень здорово. И мне понравился вот такой плакат тоже. Прислали. Вот видите, кладбище и написано Спасибо, доктор. Такой плакат повесил. То есть кто-то просто прикалывается, издевается, что спасибо, доктор. Кладбище рядом, там про памятники написано, там цена на памятники. Спасибо, доктор. Это помните, как у Гелеровского, кто-то из врачей из Москвы, я не помню фамилию, погуглите сейчас, наверняка, он когда проезжал мимо ваганчевского кладбища, отворачивался своим... от него. Говорит, а что отворачиваешь? Говорит, да, говорит, на своих этих, пациентов смотреть стыдно. Так вот, прикольно. Люди развлекаются. Навальный, в общем-то, сделал Димаш совершенно невероятный, очень хороший, молодец. Предложил уравнять пенсии ветеранов Великой Отечественной войны и солдат немецкого вермахта. Само по себе унизительно. да, То есть солдаты немецкого вермахта получают больше ветеранов. Но самое интересное уже, как бы, играет без проигрыша. Никто не увеличит пенсии до 200 тысяч, как он предлагает, как минимальная пенсия у солдат вермахта сейчас. То есть, он предлагает увеличить, и я так понимаю, разослал депутатам бумажки во все фракции и так далее, и так далее. Молодец, больше вот эту информацию распространяйте, как можно больше, чтобы... Первое, во-первых, все будут знать, эти вот ватники придурочные будут знать, что военнослужащие вермахта, да, там Люфтвафа, Крингсмарин... Получали, получают пенсию больше, чем военнослужащие советской армии, военно-морского флота СССР. Да? Это гораздо больше. То есть, времен войны имеется в виду. То есть победители получают меньше побежденных. Ну и сразу же это как-то на ватную душу очень сильно влияет. Чей Крым? Чей Крым? Твой Крым? Блядь, Виталий Путин. Виталий Путин, ну, наверное, все-таки не Виталий Путин. Крым все-таки, наверное, Владимира Владимировича Путина. Так что Виталий Путин – это брат двоюродный, что ли. Ну, тогда и твой тоже вместе с Путиным. Путина – Крым. Крым – Путина, если вы хотите. Вся Россия – Путина. Все, что вы видите вокруг, все принадлежит Вове Путину вместе с вами. Так, у меня сын погиб, убили, СК сделал заявление с 14 мая, нет ответа, Челябинск. Ну, пишите мне в 64 собакаgmailcom Почитаем, свяжем. скиньте номер телеграмма вашего. Может, я что-то смогу посоветовать. Такое дело конечно, страшное, поэтому попробую. Ничего обещать, как говорится, не могу И там в начале тоже мне Человек писал Про какие-то протоколы и так далее Тоже прошу, чтобы этот человек Тоже написал мне в мальцев 64 gmail.com. Так что такие вот дела Вячеслав, может ли человек по лицу Определить для себя хороший человек или нет Лично меня Меня это не подводило Светов и кат сразу показались мне скользкими, а вы лучший правитель, как только вас увидел. Ну я же всегда говорил, вот э, Киман, хороший, э, именник, я не знаю, Киман, я всегда говорил, что есть правила левой руки. Если человек похож на пидораса, он и есть пидорас. Понимаете, вот тут э, что еще скажешь? Другое дело, что потом в процессе жизни это как-то может.. Э, Нивелироваться, да, и какие-то другие мысли могут появиться. Но вот у меня первое впечатление ни разу не было ложным. То есть, очень часто, вот как с Рогозиным, например, да, очень часто потом я ошибался. То есть, первое впечатление, я когда поговорил с Рогозиным, ну, мажор какой-то, такой скользкий тип, и я не пожелал с ним работать вообще никак, никоим образом. Он приехал на пароходе в Саратов, но я пришел туда, посмотрел, говорю, что с ним? не Это не ко мне. Это был там 90 какой-то там, лохматый год. Ну, там, я не помню, третий какой, пятый. 95-й. Да, 95-й. Вот. И а потом, ну не смотрю, что-то вроде ничего, там, туда-сюда. И как-то начали сотрудничать. Сейчас я понимаю, что первое впечатление было правильно, да. Правильное впечатление было первое. Так. Вот. Не баньте меня, я хороший, Василий Петрович Задов. Ну, как можно забанить человек, который говорит: не баньте меня. Нет, нет, нет. Как помните, этот Иванушка, да не стреляй в меня, я тебе еще пригаживаю. Так что, ну, надеемся, что здесь та же самая сказочная история будет. Так что, Иван Царевич, помните, там не стреляй в меня, Иван Царевич, там. Я тебе еще пригожусь. Скоро гопников будут приглашать. Они же никого не предлит. О чем речь? Про каких гопников? Навальный так предложил уравнять. Еще раз повторяю. Это очень важно. Эту тему надо разносить. Что вот видите. Вот Навальный предложил. А как там? Причем можно без наезда. Вот интересно. Сделают... Пенсию ветеранам такую же, как вот у немцев. Вообще было бы не, не, неплохо посетить вот э, этих ветеранов, чтобы они с такими письмами тоже обратились в Госдуму. А почему бы нам такую пенсишку вы бы не подкинули, как вот, например, в Германии. У тех, там, кто сражался под Сталинградом только на другой стороне, или под Курском, или под Москвой. Не бантий, я оказывается хороший. Ну да, это в противовес, а Путин-то оказывается плохой. В резиденции Путина установили дезинфицирующий тоннель. Ну что можно сказать, тоннели... В медицинских учреждениях на Западе устанавливают, да? Ну, кстати, не во всех, не во всех, представляете, медицинские учреждения, во всех, только в хирургии в основном, да? А здесь, вот как, как в хирургии То есть это такой больной, похоже, уже разлагающийся Путин, к нему дезинфицирующий туннель. И в Кремле сказали, что такие их даже в Кремле их даже две штуки установлено, сказал Песков, очень порадовался этому. Они даже не понимают, насколько они ничтожные, да? трусливые, ничтожные. Помните про пирогов или какой-то врачик, идет холера, и какой-то врач там высоко сидящий. Чиновник, а перед ним жаровни, Он через эту жаровню разговаривает, чтобы не заразиться холерой, да, вот. Хотя холерой так невозможно заразиться. Вот это вот Путин очень напоминает и очень сильно. Слава, как останавливать будем, если все начнется? Ну, как праворщик да, останавливает поезд. Поезд стой раз-два. Есть какие-то другие методы. Ни одного нет другого метода. Останавливать нельзя Когда идет лавина Можно как-то как перенаправлять что-то В процессе Если ты вместе, вместе с этой лавиной да, Ты там можешь как-то чуть-чуть Что-то куда-то направить Русло как-то изменить а остановить, а как ты это остановишь Пока народ Не удовлетворится, не устанет Народ должен устать ну, Я бы сказал по-другому Вроде не надо матом ругаться Да Замучиться народ должен. Вот когда он замучается, тогда он прекратит. Потому что так долго его держали в стойле. Представляете, он вырвется. Как Джим из бутылки. Можете себе представить? Такой. И ощутит свое могущество. Невероятное. Знаете, это уже не отдельный человек. Это уже народ. А в каких-то местах просто толпа. Со всеми, да? Ее вытекающими, так сказать, последствиями, с ее психологией толпы. И как вы этой толпой будете управлять. Ну да, вы можете там как-то ее направлять, перенаправлять, вставать на пути. Но это только хорошо у Горького получалось. Да, в в город Желтого Дьявола, помните, там глава моп называется. Как там полицейский встал, и там толпа сразу развернулась и побежала. Ах, Побежали. Может быть в то время Бегали. Сейчас вон как навинчивают Этим полицейским Так что Это очень серьезный вопрос Вы задали. Очень серьезный вопрос На который у меня Ну как минимум 50 ответов как у криминолога А я знаю только одно Если вот в отношении Своей профессии. да, Если у меня есть 50 ответов. Значит у меня Нет ни одного и всегда запомните, 50 ответов – это нет ни одного. Всегда ответ должен был быть только один. Один. Такого ответа нет. Как мы встанем грудь блять, и не пустим? Куда мы нахер денемся? Нас закатают в асфальт мгновенно, даже не успеем, Там мяукнут. Да, может быть, тактически что-то можно будет изменить. Тактически. В определенных районах. То есть, это... Займет огромное количество времени, займет огромное количество людей. И это достаточно волевой процесс, где каждый раз нужно принимать очень точное тактическое решение. Очень точное, чтобы не напортачить и вообще это не перешло в стихию. Да? Каждый раз. Сможем мы это сделать? Мы будем пробовать, а так не обещаю. Так. Помните, Путина в Крыму с Байкерами, он там, они там праздновали праздник тьма Вавилона. Он антихрист, это точно. Ну, сейчас это уже вообще как даже и сомнений не вызывает, даже у тех, кто скептически к этому относился. А. Так. И вот спрашивают, э, Мальцев упырю нужно более 50% от всех избирать. Как думают, процентов явка или 80% за или 72% и 71% за Вангуй? А зачем? Какой нужен процент они такой нарисуют? Я же не знаю, какой они там процент определили. Я думаю, что как раз там процент 72%, наверное, они определили. Потому что 60% ну, маловато. Да, там 66, ну, будет определенный подтекст, да, надо больше. То есть больше двух третей, обязательно больше двух третей. А, да. да. Вот мне говорят, вы про кастовую систему как-то обсуждали. Да нет, мы не обсуждали, просто я сказал, что в России нет кастовой системы. Так вот, я вам скажу, в России нет кастовой системы. Абсолютно с вами согласен. Безусловно, врач, да, и пишет, и пишут, сын сына одноглазый уборщицы пьяного актера правителем быть не может. Ну, почему? Вы понимаете, премьер-министр Индии стала, да, из неприкасаемых, там вся семья, в общем, продолжает есть крыста, а премьер-министр стала премьер-министром. -премьер Поэтому в современном обществе все возможно. Даже в кастовой системе, но ну, просто кастовая система сама ломается, вы в этом отношении правы. Да, ну у нас ее нет. Вячеслав Вячеславович, сын забрали в армию в Росгвардию, там что контрактников не хватает. Я не знаю, по какому принципу они забирают в армию, тем более в Росгвардию. То есть совершенно непонятно. Мне кажется, сейчас. В последнее время ты люди, срочники не нужны. Они забирают их для того, чтобы просто проводить политработу. Чтобы уши им протирать. Вот и все. Такие вот дела. Почему такая заставка? Сейчас поговорим. А вот в России выявлено менее 8 тысяч новых случаев заболеваний коронавирусом. В России начали клинические испытания вакцины от коронавируса. Кремление отслеживает ситуацию Захвата монастыря на Урале. Вот, дошли мы, наконец. То есть, духовник этой... Оклонской, да, Отец Сергий захватил какой-то монастырь, а до этого его от, от служения отстранили, и ругает он иерархов Русской Православной Церкви, сотрудники ФСБ приехали, и, значит, я так понимаю, отбивать захваченный им и казаками, он подтянул казаков, в общем, веселуха полная. Отбивать этот монастырь Заявил он Значит что э -э, Придется брать монастырь Штурмом Так он его не отдаст Ну известен этот э -э, Схиегумен Сергей Романов Известен тем что У него там ну, В келье гроб стоит Портрет Сталина висит В общем все как положено Такой Схиегумен Но это выворот мозга Представляете вот Потрясающая ситуация, русская православная церковь, во главе какие-то садомиты, упыри, блядь, сатанисты, воры, жулики, внизу вот такие схиегумены с портретами Сталина там, и прочее, прочее, то есть это цирк Шапито, конечно, посмотрим, как там будут штурмовать, вообще это интересно. И таких надо больше, конечно, с Хиигуминов, потому что они очень сильно поджигают. Представьте, вату, как они поджигают. Никакой Мальцев так не разожет, как вот этот выйдет с гробом со своим, с портретом Сталина, да, там все. Очень хорошо. Это просто браво. И. Очень много разговоров по поводу храма открытого Министерства обороны идет. Давайте тогда посмотрим, поговорим тоже об этом деле. Вот я думаю, надо начать с самого, в общем-то, самого этого храма посмотреть. Вот такой планировался храм. Вот, обратите внимание. Вот это, я так понимаю, макеты. А может, это уже фотографии, хер знает. Вот видите, храм, не похожий ни на что, да, и рядом какой-то мужик с крыльями, как-то очень странно, похожий на какого-то гоблина, да, какое-то хтоническое существо. Ви какой-то, да, вот вылез. Представляете, очень похож не доходит. Вот Причем сразу вспоминаются польские э, уланы, да, эти вернее, как их гусары с крыльями за спиной, очень такие интересные, такие крылья, как у летучей мыши, и такой же крендель, если вы посмотрите на гербе России. То есть Святой там без головного убора Без нимба И тоже за спиной вроде это плащ На самом деле это не плащ, посмотрите там крылья Такие перепончатые То есть очень это интересно Ну может быть это все случайности Давайте вот посмотрим сколько всего Случайностей с этим храмом Вот так он Выглядит, да, вот эти как вышки 5G Вообще жуть, какой я говорю, храм как Ви Вот просто я всегда воспринимаю тот храм, который ви, я вот так себе его представлял снаружи, вот такой вот храм, такой где паночка там в гробу лежала. Что в храме находится, да? Вот в храме мы знаем находится, во-первых, мозаика была изначально с Путиным и Сталиным, да, то есть как то странно, храм и Сталин. Значит, не самый веселый, самый веселый, что Uh, вот этот Как его сейчас прям замминистр обороны России Тимур Иванов Рассказывая о мемориальном комплексе Это мемориальный комплекс у них Сказал, там есть уникальные вещи Уникальные вещи Вплоть до костюма Гитлера Который сохранился до сих пор Там есть фуражка Гитлера То есть уникальный экспонат который раньше нигде не выставлялись А вернее, я не, не все прочитал, он, он говорит, «Такие, э, так, также такие установки, ну, которые там проветривают все, находится в самой, в самой дороге памяти, поскольку там находятся настоящие реликвии, а, там, и, а дальше идет перечисление, реликвии в храме находятся. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который до сих пор, там есть фуражка Гитлера и так далее. То есть, в храме, в православном храме, находится фуражка и костюм Гитлера, как реликвии. Потрясающая ситуация. Идем дальше. Это просто, чтобы было понятно. Но это может быть тоже случайно. Вот купол здесь, это э, в процессе, когда отрисовывали. Вот видите, тут вроде архангелы какие-то странные, но скрыли. -то не только архангелы, и, арх... и ангелы э, как бы разные тоже бывают. Кого они рисовали, я не знаю. Но вот ракета воевода, которая называется, а в, в НАТО и во всем мире она называется Сатана. То есть в храме ракета Сатана под куполом. Под главным. Зачем, я не знаю. Ну, вот тут Путина заменили со всей этой шоблой. Там со Сталинами, там со всеми вот такой вот херней. И вот посмотрите, генералы, это вот прям персонажи из «Ревизора», которые приехали храм открывать. вот прям, Это ревизор, честное слово. Вот прям брать их и снимать, да? Вот, вот это планировали, такую мозаику, видите, Шойгу, Путин, кого там только нет, такие вот дела. Я сразу же вспомнил другие фрески, которые, вот эта вот фреска в Вероне, да, называется похороны сатаны. Вот ее бы надо было повесить там в этом храме, да, ведь Путин такой под колорадским одеялом лежит. Удивительно, да, если вы помните вот такая же, ой, господи, что я делал-то, так, так, так, угу. вот а, такая вот фреска в Италии тоже находится, видите, то есть очень похож на Путина, антихрист, которого нарисовали в 15, -м, 15 -м веке, да. Вот, а Бал, ну, этот. Бал, ну, Бал, Бес, Бес, Бал, который у Шумеров, да, был богом. Он вот в 19 веке Папюсам, кажется, нарисован магом известным. Я могу путать. Ну, кем-то из магов нарисован в 19 веке, выглядит, и в книжке он есть, кстати. Вот так он выглядит, видите, как похож на Путин краб, да? Прям одно лицо, я бы сказал. Вот такие случайности, такие совпадения, я не знаю, там партия Единая Россия 6-6-6, медведи какие-то сатанинские, храмы абсолютно сатанинские, гундяев, который служит непонятно кому, точно не Богу, вот православные должны задаться вопросом, а вообще они чем занимаются вот там в этой русской православной церкви? Кому они там служат? Кого? Может они там под хвост какого-нибудь бафомета целуют? да? Я не удивлюсь, если так. Ну вот представьте себе. Давайте просто абстрагируемся, мы не знаем ничего. И вот... Какие-то злодеи, какие-то малефики, пришли бы к власти в России после Советского Союза. Злодеи, сатанисты, малефики. Ну, что бы они стали делать? Вот просто, мы не знаем истории, вот нас разбудили, мы... Мы с Советского Союза спим да И говорят, слышь, вот все Взяли в 90 году, там в 91-м, 92 -м Взяли власть малефики, сатанисты, злодеи что они, бы, что они сделали, как ты думаешь? Ну, как чуть думаю Ну, присвоили все национальные богатства да? Отправили народ умирать Сделали его нищим Так, так Ну, поставили мир под угрозу страшной войны и развязали различные войны. Так? Ну, конечно, так. Ну, вот э, определенные культы проводят. да. Огромное количество должно в стране пропавших без вести быть. Какие-то случаи жертвоприношения, какие-то останки должны... Во всей стране находиться людей то там, то сям, там расчлененка и прочее. прочее. И пожалуйста, вот, загибайте пальцы. Что бы вы ни придумали, это в самой превосходной версии да, проводится сейчас. То есть никакие сатанисты и малефики да, не сделали бы лучше того, что делает Путин. Он делает это по максимуму. Так что страшные дела. Можно что угодно говорить. Ну вот я говорю, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Да, я предполагаю, что эти люди станисты. Я предполагаю, что я не предполагаю, я знаю, что они молифики, то есть злодеи, то есть те люди, которые всегда всему предпочитают зло. Если есть возможность творить добро, они творят зло. Если есть возможность творить что-то нейтральное и неопределенное, они творят зло. Всегда это люди, которые предпочитают зло неопределенности. И вот как особенность Малификов именно заключается в этом. И вам тоже предлагают пойти этим же путем. То есть вот есть зло, это Путин. А, а там говорят, а, а если не Путин, то кто? То есть неопределенность, да, неопределенность и зло. И вам говорят, зло-то лучше неопределенности. Понимаете, о чем речь? И это чисто, вот, это чисто подход молификов, это их метод. Метод злодеев. По-русски они называются просто злодеи. Но злодеи это смешно звучит, поэтому я применяю слово «малефик». Ну, злодеи как-то из детских сказок, да. А на самом деле они такие вот именно сказочные злодеи. Вы их считаете сказочными долбоебами, они а сказочные злодеи. Вот они шамана загнали. Понятно, что они боятся шамана. А вдруг он там что-то наколдует. На них, да. Они пытаются лишить его воли, лишить возможности. Потому что все люди, которые попали на высокие посты, не пойми каким путем, они мистики. Конечно, ну вот представьте, абсолютно ничтожный Путин, ну, ушлепок, да, ходил там в прощайках, что-то там, ну, в как-то прижался, и оттуда его выперли, потом к этому там Собчаку прижался, и оттуда его выперли, все. И вдруг он стал президентом. И никак его не выпрет никто. Так он, конечно же, вы что думаете, он не понимает, что ли? Кто он, что он ничтожество понимает. Он думает, что он сидит там определенными силами зла. Их, так сказать, трудами, этих сил зла. И все в округе думают то же самое. Кстати, насчет Путина еще давным-давно, я помню, в начале его деятельности путинской, да, когда прикалывался, закинул как раз в Кремль кусочек из этой охоты за Красным Октябрем. Я очень люблю Тома Клэнси, и поэтому я, конечно, сразу обратил внимание, что главарь там этого управления делами президента был Бородин, а его замом был Путин. Ну точно так же, как в фильме "Охота за Красным Октябрем". Помните, там еще такие слова. Всех интересует, что стало с Путиным. Он ведь не захлебнулся. Помните, да? вот это... Там, замполита Путина убивает. Убивает командир, которого зовут Ремиус. реми ю если перевести. Да, Реми-это глагол латинский передавать. Ну, вообще... Латинских языках, которые произошли Рэми Юэс, передав Юэс Там очень много интересного Зашифровано Зло сгоняется огнем, любое зло Ну, фу, сказали Да, Инри, да Конечно Огнем природа обновляется вся Хотите, чтобы мы это взяли лозунгом? Пожалуйста, я не против В общем-то, это Действительно Величайший Лозунг человечества. Те люди, которые древние мистерии творили, они знали силу этого лозунга. Действительно, огнем природа обновляется вся. И уж никакие малифики против огня не устоят. Такие вот... Привет, Вячеслав из Саратова. Привет. Привет. Такие вот дела. Так, что я вам не показал? Да вроде все показал. И Баала показал, и фрески, и храмы, и врачей на кладбище. Так что продолжаем дальше без показов. Ага. И раньше что он, он на работал, они его продвинули. Куда они его продвинули? Это вы про Путина, что ли, прекратите? Куда они могли его продвинуть? А. Вот такие дела. Лично терпеть не могу Тома Клэнси. Охота за Красного Октябрь, и и все. Охота за красным октябрем – это гениальная книга, а и особенно гениальный фильм. Просто абсолютно гениальный фильм. Там столько предсказаний в этом фильме, такое видение. Я этот фильм смотрел 500 раз. Это мой любимый фильм «Охота за красным октябрем». Да. Мальцев, вы не политик, нет. Это как прям начало стихотворения какого-то. Леха Фер... Феррари, ну как-то это фамилия -то Феррари, как-то это научитесь писать правильно же. Ладно, не буду ничего говорить. Так. Ты зачем, Мальцев, бредом занимаешься? Твой ледоруб тебя ждет, а по американскому закону об измене Тебе давно бы посадили на 20 лет партизан-клоун Артем Грузев Артем Грузев, ну мы с тобой поговорим, когда и в России вернемся Кому из нас там 20 лет и кому-то ледорубу Договоримся Насчет ледоруба-то, ты что ж думаешь? Какой-то смешной такой Ой, какие американские законы, блядь. О чем вообще говорит? -то? что -то дура. Знаток американского права, блядь. Юриспруденция, американский знаток. Вот видите, какой-то. И меня клоуном называют. Артист, представляете? лег Фераль, правда, вы мне очень симпатичен как человек. Прикольно. Вот. Не надо Люк Феррари обижать Просто Феррари у меня Как бы Такой ну, Любимый персонаж С точки зрения вот, Инженерной мысли да? Очень я уважаю Феррари а, а также его Сына, который создал Самолет совершенно невероятный Я когда Пролетает у меня над головой Я их вижу часто У меня аж дыхание спирает Я такой кайф испытываю Когда я вижу самолет Который создан сыном Феррари Просто вообще в восторге Это невероятно красиво Это во-первых Хорошо гудит Очень хорошо Красиво гудит А вторых это хорошо летит а, в третьих это хорошо смотрится То есть все что нужно для того, чтобы был прекрасный самолет, он должен хорошо летать, хорошо гудеть и хорошо смотреться. Так что, Люк не обижайся на меня. Я иногда так прикалываюсь. Ну. Так. Там же в политике у нас в России монстры, как... Какие-то, назовите хоть одного нормального человека. Нет, там нет монстров-то в том-то и дело. Там какие-то отбросы. А не монстры. Монстр, это, знаете, это что-то страшное, такое там, какой-нибудь Фредди Крюгер, монстр, да? Там какой-то, я не знаю, Этот Лохнесское чудовище. Там таких нет. Там так ушлепщики какие-то. Прошайки какие-то. Не, не знаю, кого там назвать. Кого там можно назвать в политике. Так. В Саратове родителям школьников прислали агитку о том, что против поправок геи, атеисты и украинцы. О, как, бля. <смех> <смех> Бендеровцы <смех> против поправки. У меня аж в, в забу дыхание сперло, я аж про потерялся. Это, вот как отвечать, да? Когда, а вот против поправок геи, атеисты и украинцы. Бля. Жуть. Депутат рассказал, почему бюджетникам предлагают голосовать за поправки досрочно на рабочем месте. Ну, понятно почему. Вот меня спрашивают, я с этим согласен. Понятно, чтобы контролировать их. Поэтому и нужно, чтобы они на рабочем месте, досрочно, во время работы, там проголосовали все. Потому что там можно не только подтасовать, но и заставить их сделать то, что нужно. Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки, предложенной властями для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией. Треть компаний отказались. Вы понимаете, То есть, если государственная поддержка такая, что от нее отказывается, значит это неоднозначная поддержка. Можно даже не анализировать. Но Люди никогда не отказываются, если им говорят «на», ну, «на тебе». Они никогда не отказываются. Ну, когда им говорят, слышь, вот надо тут вот в три наперской, ты обязательно прям получишь, это без проигрышной лотереи. Человек говорит, да ну нафиг, я лучше как пешком постою. Вот такие дела. В России могут простить все штрафы за нарушение самоизоляции а есть какой то другой вариант миллиард рублей взыскать штрафов с людей поднять уровень ненависти вообще на совершенно невероятный уровень да? вот уровень ненависти чтобы зашкаливать чтобы а, перегрелась ситуация И они я думаю что на самом деле прощать не будут эти штрафы а будут рассказывать о том что сейчас вот мы не сегодня не завтра простим там туда сюда то есть оттягивать Потому что ну, им интересно держать с одной стороны людей на крючке, а с другой стороны, где они смогут с этих людей деньги получить. Слова, что даст власти голосование за Конституцию, все для ваты увеличить свой электорат. Нет, просто это же нужно показывать какое-то действие. Это же политика. Они проводят какие-то голосования, выборы, там что-то... Ну, на западе люди вообще не разбирают, что там проходит. Ну, какие-то плебисциты да? проходят. Какие нахер плебисциты? Так нечто, какая-то херня да. рисует. Что а так все вроде, вот так государство и функционирует, демократическое. Понимаете? Это же очень важно. Имитация деятельности, имитация законной деятельности, имитация законности, имитация демократии, имитация всего, что возможно. Да? А на самом деле ничего нет. Ну, если Путин вышел и просто сказал, все, я диктатор, всем сосать, да, ну, все тут закричали по всему миру, это Ким Чен Ын, там, и так далее, вот он, смотрите, это Саддам Хусейн, как в Южном парке, а так нет, так есть всегда те, кто может, могут оппонировать с таким серьезным лицом, какой-нибудь Лавров, Машка, Захарова, они там, да нет, да мы, да вы сами тут вон на себя посмотрите, и прочее, прочее. Вот такие дела. И в России могут ввести новые пособие для матерей-одиночек. Вот как интересно. Ведь собираются ввести. Ну, сейчас будут завтраками кормить, обещать. Какие-то, может быть, деньги даже давать кому-то. Они смотрят, какая, какая категория будет шевелиться. Сейчас это вбросы идут. Смотреть, какая категория зашевелится. Какая-то зашевелилась, все, надо ей дать. Не зашевелилась хер, что не получит. Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум Ну, тем надо дать, а здесь уже взяли. Да? Нормально. То есть, всегда забрать идет раньше, чем отдать. Да? То есть, вот исторический максимум обновил бензин. Везде нефть падает, в России бензин растет. Почему бы это? Ну, потому что свои... Убытки хотят покрыть за счет э, рабов. За счет рабов покрывают. Так. Ленин всех обманул. Уничтожил лучших людей. Сейчас то же самое, Пока не осудим Ленина. И большевизм еще не изменится. Шурка Глушкин, что у вас в голове Шурка Глушкин? А зачем нам это нужно? Вот даже там Сталина, я не знаю, Гитлера, да кого угодно. Все это надо отдать истории. Если среди тех, кто против Путина, есть те, кто за Ленина, там, блядь, за Сталина, там вот с такими глазами, то и на здоровье они а с нами, они с нами. Зачем нам их провоцировать? Зачем нам этих гусей дразнить? Зачем? Ну, вы вот решили, что, блядь, пока не осудим, ничего не изменится. Вы так думаете, а я думаю абсолютно иначе. И все нормальные люди думают иначе, потому что у вас нет ни одного аргумента, кроме вот этой хуйни, что пока не осудим, ничего не изменится. Пока мы Путина, блядь, не осудим, ничего не изменится. Пока мы этих скотов всех не пересажаем, как белок, ничего не изменится. Пока их на Индигирку с Колымой не загонят. О каком осуждении Ленина или Сталина вы вообще говорите? Вы знаете, что сейчас будет твориться? Сталин с Лениным покажется детьми вообще там этими, блядь. Матерью Терезой, блядь, покажется. И Альбертом Швейцером в одном флаконе, блядь. О чем вообще вы говорите? О каком осуждении кого? Все нужно сосредоточить на Путина и на его шоблу. Все силы вообще ни о чем не говорить. Нет больше врагов никаких, кроме Путина и его шобла. Ни одного врага нет. Ни единого. Вот пока историю не переоценим. А как мы ее переоценим, эту историю? У нас нет никаких сил. Чтобы ее переоценить. Нам нужно вначале власть взять. Разобраться со всеми этими козлами. И открыть все архивы. Ради Бога. Читайте, смотрите. Делайте свои выводы. Пишите книжки исторические. Читайте эти книжки. Лазите в архивах. Смотрите это все в интернете. Это главное, на мой взгляд. Сейчас вот какие-нибудь там итальянцы скажут, мы пока Калигулу не осудим, ничего не будет. Какая разница? Калигула там же, где и Ленин, понимаете? И по времени, наверное, так же далеки они. Понимаете? Тут тысячи лет назад задвинулся, да, ну вот скоро будет тысячи лет, как задвинулся. Этот сто лет назад, скоро будет, а разницы нет никакой. С точки зрения исторической. Вообще никакого. Вот видите, вот пишет. Один согласен со мной. Другой пишет. Шурка прав. Все. Вот это как раз то, что нас разъединяет. Над каленым железом выжигать. Не было никаких Ленингов. Не было никаких Сталингов. Даже Ельцина-Саранова не было. Все, сука, началось 8 августа. 1999 года с приходом Путина. А до этого не было ничего. Даже, блядь, Чубайса не было, если хотите. Вот с этого момента мы должны считать. Хотя, конечно, желательно посчитаться и с теми, кто в 90-е приватизации проводил и все такое прочее. Но это мы как, как опосля узнаете. И в правительстве обсуждают повышение НДФЛ для богатых Мишустин что ли обсуждает Для кого он там обсуждает НДФЛ повысить Обхохочет. Обсуждают повышение налога на, на доходы физических лиц а повысит Для богатых А повысит НДС для, для бедных Посмотрите Потому что денег нет Поэтому обсуждают, мы скажут, "Нет, НДФЛ не будем, лучше НДС. Там уж надежнее. В Госдуме предложили ввести генетический скрининг россиян. Видите, какая прелесть. Путин рассказывал, как там с генетикой все нормально. И вот они... Теперь будут скрининги проводить россиян. Генпрокурор заявил о высокой угрозе терроризма в России. Но это мы и террористы. Это я вот как раз э, в списке экстремистов и террористов. Действующий террорист я у Путина числюсь. Понимаете, обо мне вот как раз эта сука говорит. Понимаете, о тех людях, которые хотят избавить Россию от Путина. Кстати, напомните, я сегодня не смотрел, какой там номер в списке действующих экстремистов и террористов сегодня у Мальцева. Какой? На каком номере? Артисты, блядь. И... Патрушев заявил: Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание россиян. Патрушев, это будет счастье твое, если бы Запад внедрить неолиберальные догмы, не будет никаких неолиберальных догм. Все догмы связаны с дикостью, все, все догмы связаны с отнять, поделить и покарать вас, пидоров. Вот с этим связаны все догмы. Никаких неолиберальных догм не будет, ни одной. Нашел он неолибералов, блядь, среди россиян, ватники, неолибералы. И он там неолиберал храм отжимает, блядь, вот с этими казаками, вот такой поп придет. такой тебе неолиберализм Патрушев покажет, да херешь, блядь, или в бане сожгут, блядь, или в избе, в смысле, или на кол посадят, да, как минимум. Потому что они могут еще что-нибудь интереснее придумать. Я уж не буду подсказывать. Но я бы на их месте придумал. Вячеслав, скажите, будет ли налог с доли в национальный богатство Спасибо. Я вообще против налогов. А какой смысл взымать налоги? Мне кажется, говорят, что... Про смерти налоги. Помните, что это неотвратимо. Ну как же, налоги вполне отвратимы. Зачем налоги брать с людей? Мне никто не смог объяснить это. Вот, например, из России. Ни разу никто не смог объяснить. Мне объясняют для бюджета. Нет вопросов. Я говорю, давайте вот этот бюджет весь выкинем. Считаем, что его нет. Это какая часть? Ну, обычно была там одна девятая, одна десятая часть от ВВП. А остальные деньги кому уходят? Мы продаем нефть, газ и все такое. Они уходят Усмановым, Тимченко, Ротенбергом. Но если, предположим, этого бюджета нет. Да? И брать только оттуда. То есть не будут воровать Усманова, Тимченко, потому что они в тюрьме будут сидеть. Ну или бегать, прятаться. там вот. А это мы будем получать в бюджет. И во сколько раз будет бюджет больше? В несколько раз. Какой смысл взыскивать налоги с людей, когда в бюджете в несколько раз денег больше? Можно чисто формально что-то делать, но это надо тоже определиться, что мы делаем. И ни один экономист светилый не смог мне никогда объяснить. Мне объясняли всегда, ну ты в этом ничего не понимаешь. Ну разъясните, если я не понимаю. И как всегда выясняется, что они в этом ничего не понимают. Потому что у них четко, они заточены именно с точки зрения капитализма. Именно с точки зрения... Так называемых либеральных ценностей В которые обязательно входит Гешефт да. То есть, Гешефт должен получать независимо Ни от чего там Ротенберг, Тимченко, Усманов и прочее Прочее, прочее, Вот сейчас любого из них вы спросите Вот власть возьмем И что там с этими должно быть Ну они там что-то должны Долю какую-то отдать и пусть живут Ни хера себе Это какой стать Это Они заработали что-то Вот такие дела. Медведев назвал главные шоки для российской экономики. Ой, блин, ну давайте завтра, наверное, поговорим. Падение, ну, вообще, быстро пробежим. Падение цен на нефть, шок такой. И коронавирус, шок такой. Для российской экономики самый главный шок – это Путин с Медведем. Никакое падение цен на нефть, никакие бы коронавирусы бы не сделали с экономикой, с российской, если бы 20 лет не было этих упырей. Понимаете же, да? Мишустин отменил более 450 постановлений приказов времен СССР. Надо поинтересоваться наверняка очень много приличных и умных вещей. Спустил в унитаз для того, чтобы определенные люди могли зарабатывать бабло. Саратский губернатор это вообще это циркач супер Радаев, конечно. Вот, понимаете, есть ебанутые, есть ебанутствующие. Те, кто придуривается, вот этот не придуривается, он настоящий. Он рассказывал о том, что. Надо в Саратовскую область загнать 3, 3 миллиона туристов. И знаете, куда он собирается загнать это? На мою историческую родину. Это обхохочется. Просто обосраться. Вот там просто неболь. Я бы вот рекомендовал. Новобурасский район, к примеру, там есть памятники природы. Болото. Маховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на УАЗике, чуть все вместе там в этом болоте не утонули. То есть, он предлагает 3 миллиона туристов на болото Маховой отправлять. то есть там побывает 3 миллиона туристов, от болот ничего не останется. Это болото, самая сложная экосистема. Представляете, какой дурачок. А? И что интересно, вот туристам... В этом болоте. Вот Я им боюсь подсказывать. Потому, что на Новобуратском районе как раз проходила э, путь из Варяков в Греки. Он проходил, Потому, что ну, все историки рассказывают о том, что это в Волгоградской области был путь из Варяг в Греки. Там, чтобы Дракар или ладью перетащить, надо было почти 30 километров. А здесь в самых худших случаях 2 километра. А в самом лучшем 600 метров. От рек бассейна э, Дона и рек бассейна Волги, да, там всего было в то время 600 метров, ну сейчас чуть больше 2 километров. Да, то есть любую лодку можно перетащить. И там, в общем проживали люди, и все нормально было всегда. Но это я прекрасно знаю. И они не хотят... Там исторические памятники какие-то используются. Вот вот, этот вот придурок, представляете, он построил себе дом на мыске. Ну там, кстати, у Володина дом и у всех остальных. Там Алексеевское городище, древнейшее городище на территории России, все городище уничтожили. Там понастроили всяких, ну для них там всякой херни его вот для этих слабоумных. Бля. Жесть, конечно. Так, брата, твой номер. О. Три пятерки и один. Надо дождать, когда будет четыре пятерки. Это интересно. Три пятерки пять тысяч пятьсот пятьдесят один. О, какой я. Видите, сколько террористов того? блядь. Медведев рассказал об угрозе цифрового тоталитаризма. О, блядь. В любом случае, фундаментальные права и свободы человека должны соблюдаться. Представляете, то есть эти козлы тащут, Россию уже притащили в киберконцлагерь, в киберконцлагерь уже привели страну, да, и рассказывают о демократии. Помните, они всю дорогу рассказывали о демократии. Я говорю, сейчас только два пути кибертирания и кибернародовластие. При кибертирании будет киберконцлагерь, из которого с каждым днем будет вырваться все труднее. С каждым днем. Потому что все системы цифровые будут направлены на то, чтобы человека сделать рабом. Или вообще его уничтожить. Жуткие дела. Вот если бы я имел время, я бы фантастический роман на эту тему написал, такую антиутопию, как сделали кибертиранию и создали системы, которые контролируют людей, которые читают мысли и так далее, и так далее, и так далее. И потом эти системы просто... Пробросили своих хозяев, потому что они не такие умные, и взяли власть полностью над людьми, а потом людей уничтожили. Так и будет. Понимаете, если будет кибертирания, то конечный и только гибель человечества. Не факт, что при кибернародовластии мы останемся целы после того, как роботы, машины, искусственный интеллект поймут свою силу. Не факт. Но здесь есть хоть, так сказать, возможность, башкой падут. При кибертирании все. Все будет зачищено, сто процентов. Кремль ответил на обвинение в адрес России о подготовке покушения на Габуню. Если вы помните с самого начала... Это Песков... Звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей, официально в, в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае, они абсурдны и не соответствуют действительности. Но вы знаете, вот у меня такое ощущение, что это вообще, конечно, путинцы. Ну Представьте, все провалили. Ну, на Кадырова говорят. Я тоже, если бы я вел следствие по данному делу, я бы рассматривал две версии Кадыров, каких то людей послал. И вторая версия – это путинские спецслужбы. Вы знаете, и путинские спецслужбы ну, в последнее время вообще все просрали и провалили. И в данном случае тоже провал. У Кадырова провалов в этом отношении меньше. Поэтому я не знаю, куда вот с точки зрения анализа простого, первичного анализа, конечно, вначале бы рассматривал как основную версию это действие путинских спецслужб, хотя они могли вместе с Кадыровым действовать это тоже. Кадыров отрицает причастность к поглушению грузинского журналиста? Ну, понятно, что отрицает. но ну, вот э, очень интересно то, что он требует извинения от Габунии, то есть отрицает, я, говорит, не причастен, но пусть извиниться. Что само по себе, в общем говорит о том, что, наверное, причастен. Я говорю, вполне допускаю, что это спецслужбы вместе с Кадыровым действовали. Но здесь нужно тщательное расследование. И, конечно, первоисточник. То есть, задержанный, который, в общем-то, должен петь. Да? И... В Мурманской области произошел разлив неизвестного вещества. Теперь речка, озеро Умба, озеро. Все голубое. Видите, какая прелесть. Трое из неизвестных в масках избившие сахалинца оказались росгвардейцы. Есть, причем ни одного, они несколько человек избили в прошлом году. Сейчас все-таки выяснили, что это росгвардейцы. Они при исполнении служебных обязанностей были. Это у них такая служба людей. Бить да? Ну сейчас от них отделаются Тоже отправят их на скамью подсудимых Помните я Как, как вчера вспоминал Этот фильм с Кианом Ривсом да? Когда Зарезал мужика Тот упал на спрашивают, Спрашивает С вами уже нет Вот так и эти Они с вами уже нет Их уже сдали Сотрудники ФСБ задержали Исламистских экстремистов По Волжье на Нижегородской, Саратской, Ульяновской области. Вот я, да, я там не был, но знаю на 100%. Вот, когда пишут, что у них там изъя изъято запрещенная литература, и все. И, то есть даже ничего не подкидывали. Да, это, что, ну, там люди, которые книжки читают, их за это причесали там всех, сейчас посадят на какие-то безумные сроки, как экстремистов-террористов. Они а потому что книжки неправильные читают. Путин правильные читает. Во Франции тоже в городах земли бегут, небось. Лех, вот знаешь, что такое Франция? Это, это сплошной город. Вот агломерация. Вот, от меня вот я сейчас нахожусь вроде там чуть ли там не на горе где-то далеко от, от всех живущих от меня по крышам можно сейчас дойти вот до того я не знаю в ту сторону до Милана можно по крышам дойти а в ту сторону до Парижа может и дальше Парижа не ну там с той стороны Парижа вроде какие-то поля есть В сторону Реймса, Шалона, Там какие-то есть еще поля Что-то там засеяно А тут дом на доме И все, и пошел Так что Какая там земля, о чем речь Не, ну Есть какие-то виноградников Много, но все равно Какие-то кусочки выделенные да? Там может быть в Альпах Только поменьше застроено а так-то Все застроено И давайте я быстро прочитаю новости очень интерес. Подрезанию вступившегося за девушку-росгвардейца ударили ножом, потолок обрушился на голову спящей пенсионерки в Комсомольске-на-Амуре, в собственной квартире, среди ночи, все в ветхости, в жесточайшей. В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу, сез на 182-я, отказал двигатель, Ну самолет очень хороший. И посадку на дорогу произвести несложно. А вот в Одессе самолет дельфин рухнул на какой-то торговый центр. Один человек уже точно скончался, а второго отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Какой там результат, я не знаю. Россиянин продал женщину в рабство узбеку. Вот представьте, так кстати, россиянин продал женщину в рабство узбеку. Ну там между если женщину, то в рабство мужчине, а если э, продал там ну, тогда русскую в рабство или там украинку, я не знаю казашку франку, в рабство в узбеку, а, да, помните как-то статья хохол ограбил человека, вот. я не перестаю mm -hmm. удивляться журналистам, семилетний россиянин ударил отца ножом в спину в Московской области, в Дмитровском городском округе это произошло. Прикольно. Жителям Тюменской области зарубили топором. Подмосковье школьники избили девочку ногами. Россиянин избил кондуктора и сорвал с него маску в Казани. ты жал, фантомас, снимай маску. Как. Я, помню, в детстве читал билетристику, очень любил всякую по всему миру, вот турецкую. Я покупал в этом в зарубежную литературу в магазине, полно книг, любил безумно, почему, когда, я не знаю, лет 12 мне было. Такую чушь читал, просто же. сейчас вспоминаю, думаю, где, откуда я это знаю. И вот там были, были турецкие рассказы, и там, я помню, «Измаил Бей», «Ударил пирочинным ножом в попу кондуктора». Вот приблизительно то же самое. Там бедняга кондуктора мог бы умереть. Это я цитату вам прочитал. Я как... вот, то есть... И там почему все это произошло? Ну Потому что человек до крайней степени отчаяния был доведен. И здесь то же самое происходит. Именно потому что в крайней степени отчаяния находятся люди. Так, Пару арестовали за секс в центре Москвы Такие развлекалочки Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы И я думаю, что за стрельбу не арестовали, а за секс арестовали Вот секс в центре Москвы гораздо безопаснее стрельбы, вы же понимаете Ну, Менты это тоже понимают Поэтому они арестовывают тех, кто не стреляет Лидер Ким Чен Ын, которого опять потеряли Совершил перелет из Пхеньяна на восточное побережье Полетел он на реактивном самолете Ан-148 Сумасшедший, что ли, зачем он взял Ан-148 Они падают, как осенние листья У него был хороший А-319, очень хороший очень надежный И старенький, но тоже очень надежный Ил-62 Я бы выбрал любой из этих самолетов Но только не Ан-148 И Лавров призвал Южную Корею к НДР К сдержанности Они его слушают Смешной какой -то. Как будто он что-то для них какой-то авторитет Лавров, Путин и все такое прочее если бы там Трамп призвал, это еще ладно. Если бы Цзиньпин, это еще ладно. Это можно было как-то рассматривать. Это какие-то паханы, да, и это ничтожество там тоже там, влазит. Мы там главные. <coughs> Министр юстиции Турции выступил за превращение Святой Софии в мечеть. Но если вы помните, что Мустафа Кемаль закрыл там мечеть и сделал музей ну чтобы никому не ни, ни, ни храм Святой Софии, не мечеть, чтобы никому, пусть будет музей, да, ведь то есть что это, чем это является? Это наезд на кемализм. То, что производит э, Эрдоган и его шобла, это уничтожение кемализма, то есть превращение, э, уничтожение светского государства Турция и превращение Турции в такую средневековую, ну или нео-средневековую, то есть неофеодализм, как у Путина такой же неофеодализм только со своим оттенком таким турецким Так, на границе Индии и Китая 20 человек погибли, он что им вчера говорил, все молчат, перестрелки не может быть, чтобы это Просто так закончилось, да. То есть совершенно было очевидно для меня еще вчера, что идет война. А вот 20 трупов, может быть, и больше. Ребенка мне принесли и намекают, что все. Ваша пора. смена начала. Да. Да? Да. Папа, твоя смена пришла. Кто мылся? Да. на ну, воду всегда хочет. Она такая. Это из чайника, не надо ей давать. Она там с накипи. Рядом с вокзалом в Баварии произошел взрыв. США заявили о 2000 бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. Я думаю, что уже меньше. И стало уже меньше. Да. И Трамп решил запретить полицию душающие приемы. Ну это правильно вообще. Какой смысл то Знаменитый рыжий кот Боб скончался в возрасте 14 лет. Ну, книга «Известный уличный кот» по кличке Боб. Как э, уличный музыкант и наркоман нашел котенка. Очень хорошая книжка и фильм хороший. И много произведений было сделано по этому поводу. Обычно такие коты знаменитые живут дольше. Видите, Боб. 14 лет прожил. А ну, хотя японцы, помните, говорили всегда, что если кот живет больше 10 лет, он превращается в страшного монстра. Спасибо, что вы смотрите. Сейчас я прочитаю донаты. И будем заканчивать. Сегодня затянули, потому что техника подводила нас немножко. Но я надеюсь, что больше не будет. Мы нашли выход, наконец. Мастерку. Хорошо, поддержку. Спасибо. Константин. На усмотрение. Спасибо. Виктор 11, на Кремлевское хамье. У народа есть дубье. Хорошо. Максимус Паверлко, теперь я партизан Мальцева горжусь. И этим, слава, если Россия будет разваливаться, то куда могут отвалить с такие места, как город Пенза, Макшанский район, Спаск, он же бывший Меднодемьяновск. Конечно, я знаю, я ездил когда через этот город, когда он еще был Меднодемьяновск, э -э, Ломов, да, там и Нижний Ломов, все это я знаю. Остальные соседние населенные пункты, что с ними может быть, они как-то имеют своеобразное местоположение я думаю, что Пензенская область как бы не разваливалась Россией никуда не отделиться от Саратовской никуда не отделиться от Тамбовской никуда не отделиться от Воронежской то есть все это будет конечно вместе безусловно то есть, даже если на части это все будет рваться все равно это будет единым целым с той стороны Ульяновская область Ну, так вот Мордовия но насчет Мордовии тут Не знаю, всякое может добыть То есть, одно то, что это уже Называется как-то по-особому да, Это уже говорит о том Что может быть некий особый путь Что будет, конечно, страшно Спасибо Виктор На дело. спасибо Таисия Вячеслав, добрый вечер Как показывает мировая история После революции будет сильный рост бандитизма А, это вчера уже говорили Будет, конечно, будет Конечно, будет. Все будет. Поэтому нужно противостоять. Поэтому нужно поддерживать тех, кто пытается, ну, во-первых, тех, кто видит будущее и пытается сделать мир более человечным. Не те, которые говорят, давайте мы сейчас вот победим, а, а вот потом мы там сделаем, чтобы всем было хорошо. Нет. Как вот эти придурки любят говорить, дорожная карта нужна. Вот покажите дорожную карту, то есть покажите путь. Как вы будете день за днем делать жизнь лучше. Вот мы готовы это сделать, вернее мы показываем. У нас есть программа, мы показываем. Вот, вот, вот. Там есть некие какие-то люди, которые там Конституцию на да, 170 листах пишут, да, там, ну но это тоже путь, вот посмотрите у нас есть конституция, правда там ни одного шага, это чистая лирика да как это технически, я говорю, мы делаем вот это, там, прощаем долги, как мы их прощаем, декретом прощаем, естественно, мы там сажаем этих подонков, как их сажаем, трибуналом сажаем, и каждый шаг продуман, каждый шаг просчитан, понимаете, именно шаги просчитаны, не теория, а давайте сделаем, чтобы было хорошо, чтобы народ там главенствовал и так далее, все это херня. Никакой народ главенствовать не будет, если у нас не будет четкой вот этой самой дорожной карты. Если мы не только примем закон, но и определим, как они должны быть внедрены, как они должны действовать и что из этого получится. Это очень важно. Спасибо. Напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программу «Плохие новости». Напоминаю, что значит, под видео я первой строчкой сегодня поставлю ссылку на YouTube канал, который «Публичное мнение» называется в YouTube. Я поставлю ссылкой, чтобы все могли зайти и сбросить на этот канал тоже свое публичное мнение по трем вопросам по поводу э, меры, проводимые действующей властью по борьбе с коронавирусом, э, значит политика, проводимая э, действующей властью, двигает страну в сторону там и так далее. Ну и нужна ли поправка э, про Путина. Все три вопроса они там написаны. Я прошу всех э, заходите свое мнение. Ну кто, кто, в общем-то, там, я так понимаю, все люди могут прийти, и там ничего такого сверхъестественного нет. То есть там не надо говорить, его там гнида и козел. Там можно просто ответить, да, да, там нет, нет, и все остальное от лукавого. Так, и напоминаю, что вы смотрите, так, канал народовластия программа Плохие новости. Следующая строчка под видео, это будет партизаны. Партизаны Мальцева, ссылка на сайт, туда можно зайти и записаться в партизаны. То есть, в сторонники. Кто такой партизан? Сторонник. Мы с вами знаем, что партизан по-французски, это сторонники. Вот. Следующая строчка это спонсоры. И следующая строчка это волонтеры. И нам нужны и сторонники, которые являются волонтерами, и волонтеры, которые являются сторонниками. Но некоторые волонтеры могут не записываться в партизаны по определенной причине. Да, некоторые партизаны могут не быть волонтерами. Да. Но в любом случае старайтесь, да, партизанить, старайтесь партизанить. Спасибо. Так, вот. Таисина, Калио, Слава, у меня завтра вполне сложный разговор с дальним родственником. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. Это уже 16-го было, а то у меня по жизни планы обычно не сбываются, с точностью наоборот. Спасибо. Блин, ну это уже был 16-го. Ну, надеюсь, что удачи вам все равно пригодится, независимо от того, что это... Вчера я просто открывал, а тут ничего не было, была пустота, поэтому я как-то... Но 22.54 просто. Тут я смотрю, стоит время, то есть... Я открывал, получается, раньше. Так что, Таиси, удачи вам. Она вам пригодится. Я вам ее желаю. Так. Так. А. Да, Вячеслав, все верно, вы на своем месте, поздравляю с этим. Хорошо. И в красавчик. Да, он всегда был таким красавчиком, такой рожей. Очень смешной дяденька. Ладно, спасибо большое, что смотрите. Да здравствует революция. До свидания.